Мендет Квентяр Мит, Квентяверланд Варнер, еще раз здравствуйте. Нахожусь на площади пагорды 7 дней, где продолжается пикетирование за отставку Казачко и Бату Сергеевича Хасикова. Уважаемые друзья. Также в, в Калмыкии, в Москве прошла такая же акция, но там вроде кого-то задержали, мужчину и женщину, отвезли в, в полицию. Вот такие вот дела. Давайте поговорим, поразговариваем, отвечаем на вопросы и прочее. Если хотите, пользуйтесь чатом. Входите в чат Сан Байна. Из Буряти. Большого вам горячего привет тоже передаем. А также лайкайте, Давайте наберем людей и поговорим, пообщаемся. Кого, чего, вообще, как мы увидим. Сейчас, кстати, как Валерий Антонович поговорит, о, постоит, отстает свое время и возьмем у него интервью, поговорим с ним, узнаем. У них два часа был сход организаторов съезда АэродКалмыцкого народа узнаем а, новости а, первого лица от председателя съезда аэротомытского народа Ой, вот такие вот дела про забыть, забыть, федеральный закон забыл заобразен 62 закон от 31 ноября 2002 года вот этот раз не так захочусь и смотрю Читает. Вот там все Ну да. <roast> <confused> Друзья, Санал и пошел в Белый дом для того, чтобы, может быть, возможно, зайдут и спросят кого, чего и для чего, может быть, нас пустят. Вы вот слышали, да? Мы здесь будем находиться до до поры, до до поры Мы хотим встретиться с теми людьми, которые приехали, приехали сюда для решения урегулирования вопроса о конфликте между депутатами Народного Урала и Бату Сергеевичем Хасиковым. пользуйтесь чатом уважаемые друзья выражайте свои мнения мысли с помощью чата вы знаете как пользоваться чатом нажмите кнопку включить чат и вы увидите комментарии тех людей кому не безразличная судьба нашего народа судьба республики Калмыкия. еще раз напоминаю в москве прошла такая же акция на которой были задержаны два человека пока еще непонятно кто это был но чуть попозже мы дадим информацию все по этому поводу. Я пошел. Попросил встречи, позвонил приемному главы, попросил встречи с представителем администрации президента. Взяли мои данные, номер телефона и ничего такого не ответили. Хотели меня направить в отдел обращения граждан. Я пояснил, то, что мы стоим на улице. А, сказали, что выходной. У нас и так, но они работают же, мы здесь стоим на улице, мы увидим и, мы не знаем, посмотрим. Кстати, он машина подъехала, это скорее всего для гостей, сейчас он будет выходить. Ждем, ждем, посмотрим, как-то так. Что, будем здесь находиться? Да, пока так. Да, и по возможности подойдем, поинтересуемся, да? Конечно, ты вообще на быть. Ну да, хорошо, ты мне сейчас свести. А вот эта машина как подъедет, нужно выходить. Хорошо. Пойдемте, не не даже вы не знаете. не такое дело. Я так Пойдемте посмотрим машину гостей, на которой передвигаются наши гости. Классный номер 001-3 Ольги. Будем следить э, за передвижением этого автомобиля и в дальнейшем. Э, очень надеемся, что нам удастся поговорить с э, представителем администрации президента. И к какому все-таки они выводу пришли по нашей республике как собирается урегулировать? Ну, на самом деле, э, создается впечатление, что э, первый мой эфир назывался э, «Достоин ли народ Калмыкии и той власти, которую мы выбрали?» Получается, что мы достойны именно той власти, которую мы выбрали. Большое спасибо всем. Ничего страшного. Битва за умы, за умы людей, за, за их сознание продолжается. Мы надеемся, что с каждым днем, с каждым разом все. Больше и больше людей э, будут просыпаться. Давайте поговорим с самым ярким представителем. О, самым смелым представителем оппозиционного движения Калмыки Валентиной Валентина. Владимиром. Тинатин. Тинатин, да. А? Время, время пошло. Да, в сети все ее знают как Тинатин. Человек прической. <смех> снова, снова прической. Снова <смех> <Сомнался замечательно>. прической. <смех> Лежишь, люблю, кушать. Так, Валентина, ну-ка, расскажите свою позицию. Почему мы уже на протяжении, уже больше года вы выявляете свое недовольство, в связи с чем это связано и прочее, прочее. Свою позицию. Чего вы добиваетесь? Ну и прочее. Я думаю, что слово недовольство здесь как бы немножко не подходит. Скорее всего, это моя гражданская позиция. Конечно, мы надеялись, что лично я надеялась, что с приходом Хасикова у нас что-то изменится в лучшую сторону. Но, к сожалению, мы видим, что ситуация у нас остается Борьи напряженной, более напряженной чем была раньше, и поэтому сегодня мы вышли в пикет, вот. ты снимаешь этот пикет уже с утра, ходила вчера я в пикет, вот. и всем уже понятно, что э, у Хаськова не выработан курс да, развития республики, нет программы, и поэтому не только я одна, но и многие... Граждане нашего города, республики, недовольны его, скажем так, правлением. Вот. Поэтому у нас и случаются пикеты, сходы. И сегодня приехал представитель АП. Мы стоим здесь, чтобы нас тоже услышали, чтобы это было не в одностороннем порядке, не только его встречи с депутатами Народного хорала и с главой, но чтобы он увидел, что есть и... Граждане города, которые тоже хотят быть услышанными. Ну как-то так. Цели. Цель. Ну цель цель одна. Мы стремимся, чтобы республика наша процветала. Чтобы слово процветало, конечно, сейчас это не скажем так, не совсем, наверное, будет Ну, чтобы она как-то уже начала движение в позитивном русле. Ну, мы стараемся, как бы, стремимся, вот, идем к этому, что получится. Это, это, это долгий процесс. Вот, и э, будем также дальше э, стремиться, пытаться что-то делать, двигаться вперед. Все, большое спасибо да. вам за вашу позицию. Вы супер молодец. Стальна, стальная леди, как Маргарет Тэтчер, да? Я, если честно, я не люблю сравнения. Я просто темно-тин города и листа. И все. Просто. Спасибо, Макс. Угу. Полицейский продолжает свою работу. Угу. Конечно, пожалуйста. Для истории нужно самые честные, самые правильные, самые совестливые люди сюда выходят и протестуют против воров, мошенников. Один автомобиль, полгода 59-го. 28-й, да? Давайте вкратце. Вкратце вы слышали, наверное, о беспрецедентном событии депутаты народного хурала, лидеры всех трех фракций, которые представлены в народном хурале «Справедливая Россия», «КПРФ» и «Единая Россия», «Саглар Бакинова», «Николай Нуров» и «Манджикова Наталья» заявили о том что на следующей сессии народного хурала а, будет выдвинуут а, вотум недоверие а, главе республики калмыкия за то что с формулировкой с его любимой формулировкой за утратой доверия народу то есть а, по этому поводу бату сергеевич и его главный советник чингисберия и а, Написали жалобу в администрацию президента, и по этому поводу приехал человек для улигурирования э, этого вопроса. Э, на пятый этаж Белого дома были приглашены э, депутаты народного хурала для, я не знаю, наверное, вправливания мозгов, э, для нажима, для дальнейших каких-то репрессированных э, э, действий вот так вот. И мы, собственно, жители республики Калмыкия показываем тем самым представителю аппарата, что жители также недовольны тем, что творится у нас в республике, что ничего хорошего из этого не выйдет, что... Если вопрос не решится сегодня, ну не прям, прям сегодня, а вообще сегодня с, с назначенцами, которые приезжают в нашу республику для того, чтобы налаживать свои какие-то там дела, то ничего хорошего из этого не выйдет, уважаемые друзья. И, собственно, граждане с твердой гражданской позиции выходят поддержать пикетирование. пикетировании по закону это не более 20 минут постоять с плакатом за отставку Хасикова и Казачко. Ну, потому что, как и в предвыборной кампании Хасикова, их время как бы и рыв пришло. Цагрыв. Время ваше пришло. Полтора года беспрецедентных решений нашего учителя физкультуры приводят республику к еще большему плачевному состоянию. На сегодняшний момент республика увеличила внешний долг более чем на полтора миллиарда. За последние два месяца, это август и сентябрь, были взяты кредиты на общую сумму что-то 750 там, миллионов рублей. Государственные банки под низкий процент уже не выдают кредит Республики, и кредиты были взяты в коммерческих банках, в коммерческих банках России, то есть под грабительский процент. Соответственно, команда Бату Сергеевича не имеет представления, в какую сторону они продолжают двигаться, куда они идут, о чем они думают. Вот это все, если вкратце. И по возможности, если нам удастся встретить э, представителя аппарата правительства и задать ему несколько вопросов, э, мы находимся здесь э, для того, чтобы э, поймать. Я все думаю. Что? что, -то постой, что не оставят, и все будет завязывать. И все? Если меня звонят, то я Где дети там? машина вот здесь в смысле не она тебе не нужна ну как-то так О, Валерий Антонович, по поводу, о, по поводу собрания аэродгалмыцкого народа, о, у вас столько что недавно прошел о, сбор организаторов. Оркомитет сегодня Ор да, Ор сегодня заседание Оргкомитета было в 2 часа. Часть, часть людей, которые видели залаги участвуют в этом собрании, не смогли прийти вот именно из-за коронавируса потому что контактные кто-то заболел но те кто пришел приняли решение проводить 14 ноября дата определена время и место сообщим позже сейчас начнется подготовительная работа разработаем квоту сколько из каких районов делегатов нас радует то что руководитель Крок КПРФ Норов мне лично сказал, что коммунисты примут в этом самое активное участие. Теперь будем руководитель Яблока Магнаев вошел в оргкомитет и тоже говорит, яблочники примут участие. А теперь хотим поговорить с руководителем Справедливой России Натальей Манжиковой. Ну и естественно будем работать со всеми активистами из, из, из районов и из города и листа. Кроме того, готовим митинг на 19 октября, в день проведения сессии народного хурана. Вот. И надеемся, что на митинг придут те согласны с нашей точки зрения, а нашу точку зрения я видели, Хасикова в отставку, Казачков в отставку и проведение досрочных выборов главы республики по самым демократическим правилам, по самым демократическим законам. И, естественно, ждем результатов голосования депутатов на предстоящей сессии. А сейчас немножко вернемся к съезду. В каком ключе будет сделан съезд? Вот, например, я говорю о том, что заявку на участие в съезде могут подать также студенческие коллективы, Пожалуйста. представители Моя землячества. Да, разъяснение мы опубликуем обязательно сейчас в рабочем порядке. И квоту, я говорю, представительства, сколько там. Угу. Я же говорю, мы будем исходить из... Из... Из того помещения, которое нам удастся получить. Поэтому мы время и место пока не указываем. Но я думаю, что в ближайшее время мы эту, эту работу закончим. И это будет не будет съезд айрат калмыцкого народа. Мы решили от этого отойти. Это будет съезд народа калмыкии. То есть всех, кто проживает на территории республики Калмыкия. Всех, кто поддерживает нашу обеспокоенность тем, как наша республиканская власть проводит политику, как она занимается социальными, экономическими и прочими вопросами. Одним словом, все, кто политически активен, кто чувствует себе какую-то ответственность за судьбу республики и кто не согласен, с тем, что творится здесь в республике, могут вместе со своими коллегами по работе там или по месту жительства проводить собрания, выдвигаться и принять участие в съезде. Напоминаю, повторяю, что квоту представительства мы опубликуем и разъяснение других. От такого рода мероприятия в любом случае нужны будут какие-то средства для организации. Обратимся прочее, к предпринимателям, прочее. к нашим сторонникам, свои деньги. Ну, есть у нас такой опыт, мы уже дважды проводили. Еще раз напоминаю, мы отступаем от узкой направленности только аэрод калмыцкого народа, да. то есть мы говорим о сборе, общем сборе представителей народов Калмыкии, да. которые проживают здесь и в той или иной степени э, связывают судьбу свою с, э, и будущее свое с именно Республикой Калмыкии. Да. Совершенно верно. Также будут приглашены там, представители там, догитсанских диаспор, казахских диаспор да, да и прочее, конечно. прочее, прочее. Соответственно, уважаемые друзья, если вы слышите наше обращение, пожалуйста, подавайте заявки, квоту. В общем, э, будет выслушан каждый голос. Я думаю, да. Отлично, друзья. Ну, вот это уже супер крутая новость, что все у нас будет хорошо. Я, я, ну, так... я могу только добавить вот что. Вот за последний год, вот с, начиная с тех событий, которые нач... вот именно на этой площади, 1 октября, но ну, сначала 29 сентября на площади Победы. Но основные события начались именно на этой площади, вот тот самый молебен. называемый молебен, да. И вот с тех пор общественная активность в республике, так сказать, приобрела новый импульс, а то она затихала вообще, я могу честно признаться. Но не было общей объединяющей площадки для лиц, которые хотят себя каким-то образом выразить в политической и общественной жизни России, Калмыкии, вернее, потому что КРО, допустим, КПРФ, КРО Яблоко, КРО Справедливой России и других партий, которые есть на территории Калмыкии, они занимаются больше своими узкопартийными вопросами, а мы инициаторы проведения съезда, мы считаем, что в нынешней общественно-политической общественно ситуации, с учетом того, что происходит в республике, с учетом того, какое негативное отношение у огромной массы народа уже сформировалось в отношении как персонального Батухасика, так и в отношении всей исполнительной и законодательной власти республики. Вот, исходя из этого, хотим создать одну общую платформу, так сказать. Это съезд. И просим, я лично прошу, как человек опытный в политике, имеющий большой опыт политической деятельности, общественной политической деятельности, я просто прошу забыть мелкие между собойные дрязги вот эти отойти от этих выяснений отношений, мелких опять же, от этих придирок, стать выше на всего этого. И если вы в самом деле обеспокоены судьбой республики, то примите участие и в работе Оргкомитета, если у кого есть желание, в подготовке съезда и в самом съезде. Потому что сейчас наступил момент такой, что надо действительно думать не о личном, не надо думать о том каких выгод там или ты можешь достичь или не надо думать о том что кто-то может там тебя отпихнуть и заявить о, себя, о себе громче надо думать просто о том как организованно слаженно и четко провести этот съезд принять на этом съезде одно или два четких политических решения и потом добиваться, чтобы эти решения были реализованы в жизни. Вот я думаю, если исходить из этого, и если с этой целью люди сейчас объединятся, то тогда мы можем добиться успеха и тогда можно будет говорить о благополучном будущем нашей республики. Такое мое мнение. Все, отлично, большое спасибо вам. О, Валерий Антонович, это человек, который не опускает рук уже 30 лет. Это вот просто... Я в, я в жизни никогда руки не опускал Ни в детстве, ни в юности, ни в молодости Ну, таким родился А 30 лет, да, я занимаюсь Общественно-политической деятельностью И кредо у меня такое Россия И в том числе Калмыкия Должны быть Демократическими государствами Потому что Калмыкия это тоже государство И успех Экономический, социальный Будет только в демократической стране Это мое убеждение Вот за это я и бьюсь В демократической стране, где Есть четкое разделение всех трех детей власти Где на самом деле есть независимые судьбы независимая пресса Где на самом деле люди себя чувствуют свободно Где не фальсифицируются выборы Где реально Власть борется с коррупцией. И вот в этом плане я вот хочу привести слова Голден Мейер, пятого премьер-министра Израиля, я недословно скажу, что если вы хотите, чтобы страна процветала, чтобы из этой страны не уезжали люди, чтобы наоборот в эту страну приезжали люди, если вы хотите добиться этого, то вы должны всех коррупционеров объявить изменниками Родины и бороться с ними беспощадно несмотря на то, что они ваши родственники друзья или однопартийцы и вот если вы этого достигнете то вы достигнете каких-то успехов ну и тогда она назвала еще третье условие надо работать работать и работать не покладая рук потому что никто за нас за вас. Никто за вас вашу страну поднимать не будет. Вашу республику, вашу страну. Никто за вас, то есть за нас, улучшать ее не будет. И я вот эти слова Голдемейер опубликовал в фейсбуке на своей странице. И я их готов повторять везде. Я считал, вот мое личное кредо совпадает с ее словами. Такого мнения давно придерживались. Ну вот это вот ответ к слову о том, что нужно куда-то сваливать, куда-то собираться, уезжать и, не знаю, опускать руки, что все проиграно и все, что ничего не нужно. Нет? Нет, ничего не проиграно. Отлично, уважаемые друзья. Еще раз небольшое объявление такое. Валерий Антонович, как я правильно понял, он призывает не против кого-то, объединиться за э, светлое будущее Республики Калмыкия. Ой-ой-ой. Батарейка у меня на стабилизаторе закончилась. Да, конечно, я так думаю, что к следующим... Выбором. К следующим выборам мы обязательно организуем, как мы еще весной до пандемии с аналом хотели организовать обучение, обучение, обучение наблюдателей. Школа должна была быть абсолютно бесплатная для того, чтобы понять, как нужно наблюдать, что нужно, что какие законы, какие правы, вещи есть. И у всех будут мобильные телефоны для того, чтобы вести видео, наблюдения и прочее, прочее, прочее. Нужно будет охватить практически как можно больше избирательных участков. Также призываем всех земляков, находящихся за пределами республики, принять участие все-таки в выборах. Если вы не можете физически, берите открепительное удостоверение о, и голосуйте в Москве, потому что на сегодняшний момент 50 тысяч жителей, 50 тысяч человек находится в Москве, даже больше. Поэтому поэтому все будет круто, друзья. Все будет круто, люди просыпаются, люди понимают, что никто никого как Навального убивать не будет, травить никто никого не будет. Времена... Те времена, когда убивали... Корреспондентов, журналистов тоже прошли и канули в лету. Сегодня это все общественный резонанс, уважаемые друзья. И он решает очень много вопросов. Поэтому всех вас призываем э, участвовать во всех выборах, во всех э, в политической жизни э, нашего народа. И не только нашего, всех народов, проживающих на территории Калмыкии. Так что... Как-то так. Села у меня батарейка на стабилизаторе, поэтому немножко все потряхивается. продолжает подтягиваться нормальный да у него Видон. но ли воду наверно принес или что-нибудь еще Они, наверное, заходят с черного входа сзади, я так думаю, потому что все не было видно, что кто-то подъезжал, Да, верно. Ты принесли? Да. рекламу нашего канала <смех> объявите открытый микрофон для депутатов народного урала ребята если вы смотрите депутаты народного урала если на вас было оказано давление выходите сюда к нам и выскажите, что вам сказали как на вас надавили и прочее то есть прошло время каких-то обид и дрязг Прошло время, не знаю, там политических каких-то распри и объединений против кого-то, против там Орловских, против Нахашкиевских, против там, я не знаю, там Трапезниковских, против там, против всякого разного э, мусора. Уважаемые друзья, сегодня пришло время на самом деле объединяться за будущее наших детей. Это, наверное, самая важная мысль, которая должна прородиться в наших головах. Мы должны объединиться не против кого-то, а за будущее наших детей. Это, наверное, самое важное, что мы можем сделать сегодня для наших детей и внуков. почитайте почитайте не знаю там санджи балакова рассказы посмотрите в каком состоянии сегодня находится то иммигрантство которое уехало сто лет тому назад благодаря гражданской войне и вот сталинским репрессиям сегодня в третьем там четвертом поколении их дети уже не считают себя калмыками они не связывают связь э, себя с республикой и потихонечку растворяются, и забывают, кто мы на самом деле. Так что, уважаемые друзья, нам нельзя проиграть э, нашу землю, нам нельзя проиграть, э, если мы хотим и дальше развиваться на территории Калмыкии. Миндут, миндут, уважаемые друзья, всем миндут. Ну да. Помощь рукой маме. 962 ЕЕР 08 Вот такие вот дела Вот такие вот дела Что будет происходить в дальнейшем, черт его знает даже Так, я, наверное, отключаюсь уже тоже, да, все у меня, все село, все, что возможно, сесть, село, пишите, давайте небольшое резюме, все вопросы пишите по нашему номеру, либо в социальных сетях, также мы вас призываем становиться спонсорами нашего канала, принять участие в спонсорской программе от YouTube тем самым вы становитесь таким вот костяным участником, помогаете нам развиваться и прочее, прочее, и продолжать оставаться независимыми ни от кого, то есть не принимать финансовую помощь ни от каких организаций, ни от каких людей, потому что на самом деле я боюсь, если в открытую, там, допустим, какой-нибудь Вася принесет и скажет, вот давайте мы там вам приобретем оборудование, в дальнейшем они смогут надавить тем самым и сказать ребят ну мы вам приобрели оборудование а вы тут беспредел устраивать давайте например это видео уберем то видео уберем там и прочее там да какие-то со стороны какие бы то ни было как сказать контроль за нами поэтому мы стараемся отказываться от всяких, всякого рода таких предложений только в открытую если вы имеете возможность сделать небольшой донат, что, собственно, делают люди. Большое вам спасибо за это. Но, в общем, как-то так. Этим мы и живем. Второе. У нас впереди 14, предварительно 14 ноября объявлен общий сход граждан, народов, проживающих на территории Калмыкии, где мы будем обсуждать дальнейшее будущее нашей, нашей республики. На 19 октября этого года, на 19 октября этого года объявлен митинг во время, во время очередного заседания Народного фурала, где по заявлению представителей представителей фракции КПРФ «Единая Россия» и э, «Справедливая Россия», э, что выдвинут он вот недоверия Хасикову, где также будет объявлено недоверие нашему казачку. Я очень надеюсь, что этого, э, этого рудиментального человека все-таки в итоге уберут отсюда. Поэтому вот так, да? И что еще? А. ну и напоминаю о том, что в сети, а также на улицах города, а в офисе партии КПРФ, а также в офисе партии Яблоко принимают сбор подписей за отставку Бату Сергеевича Хасикова. Форму, форму, подписи. форму подписи вы можете скачать под видео в описании У нас есть там под некоторым видео, под последним, где представители фракции объявляют Вот им доверие Также я размещу ссылку на скачивание этой формы под этим видео и видео, которое было ранее сделано Скачивайте, если вы действительно разделяете а, позицию, то что очень много бед пришло от Хасикова и Казачко, а, подпишитесь, там нужны ваши паспортные данные и принесите подписной лист а, в офисы а, Яблоко и КПРФ. А... Сбор будет до, там, до 19. -го. Все, что возможно будет 19, отдадут. А так мы целый год будем собирать до конца года, для того, чтобы все-таки понять, какое количество людей поддерживает повестку, повестку нашу, наверное, главную повестку, это отставку спортсмена, отставку учителя физкультуры, отставку Бату Сергеевича Хасика с должности главы республики как он сам себя называет, губернатор. То есть он уже подразумевает, что Калмыкия – это уже не отдельный регион, а чья-то губерния будет. Скорее всего, Астраханская. Так что, как-то так, уважаемые друзья. Большое спасибо за внимание. Еще раз спасибо за ваши лайки, просмотры, комментарии. Оставайтесь с нами, просыпайтесь и будите своих родственников и друзей вокруг вас. Моё что